Я знаю, ты далеко Между нами города-города Я с тобою навсегда-навсегда Ты единственная любовь моя Я знаю, ты На сцене. Ну, я пошел, я пошел все дороги. Я, я, я тебя искал так долго. И, и, и холодают и тревоги. Оп-о-о, нам не чопа. Пацаны, я вас умоляю, не лезьте в русский дрил. Я знаю, ты далеко. Саны, я вас умоляю, не лезьте в русский дрил Я знаю, ты далеко Между нами города-города mm. Я с тобой навсегда-навсегда mm. Ты единственная Божь моя Нестер Лид Продакшн Я знаю,